Вас приветствует официальный канал компании Альтер Сейчас мы находимся на нашем объекте в Таджикистане, город Худжант. Здесь наша команда реализовала систему вентиляции, кондиционирования и увлажнения в квартире площадью 185 м квадратных. Вентиляция канального типа завязана на приточно-вытяжной установке с рекуперацией тепла Майку ВСИ 470КБ. Система организована по принципу деления на зоны. Забор воздуха производится из грязных зон, кухни, кладовой, санузлов и гардеробной, а подача свежего воздуха в спальне и гостевые. С помощью скрытых линейных диффузоров серии Лук фирмы Мадлд будет осуществляться воздухораспределение в квартире. Для системы кондиционирования была выбрана VRV-система фирмы Daikin с канальными и щелевыми кассетными блоками, а для оптимизации уровня влажности был применен централизированный канальный увлажнитель воздуха Kandere CP3 mini. Увлажнение воздуха происходит через воздушный канал. Таким образом вышло интегрировать систему увлажнения в канальную вентиляцию. Проект систем непосредственно переплетается с дизайн проектом. Сложности с конструированием появились, когда возникла необходимость скрыть воздуховоды, которые проходят под балками. Для решения данной проблемы траектория воздуховода выполнялась по периметру помещений. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. До новых встреч!